собственно, если вы тут, смотри нормально полностью и не будешь лох. Ух ребятки, ворь под названием Хайп на скидках заполнила просто все комьюнити в отендер. Ну и я, как бы в сторонке отсиживаться не имею никакого желания и по всей причине я презентирую вам свой топ 5 уникальных прям танков подчеркиваю, уникальных прем-танков, и речь о каких-нибудь XM, Турмсе, волосатом Леопарде, идти здесь точно не будет. И так понятно, что если вы хотите прокачать какую-нибудь нацию, вы берете тот прем, который вам по душе, качаете всю ветку до самых топов, покупаете эти топы и нахрен забывайте про ваш некогда купленный прем-тунчис. Да, топовый прем это в любом случае самая рациональная инвестиция, на одном уровне с покупкой премиум-аккаунта на полгода или на, на целый год. Но есть достаточно игроков, которые хотят отыграть чего-то уникального, чего-то оригинального, чего-то такого, что даст им новое ощущение. И да, кто-то скажет, вот у нас есть целый, целый флот, может пойти и поиграть. И ответ будет очевиден. Оп". Но все-таки, когда я говорю уникальность, это не значит, что я сейчас начну вам показывать какие-то вот такие примеры. Не-не-не-не, это не наш путь. А наша техника должна быть, во-первых, как я уже упомянул ранее, уникальной. Во-вторых, доступной премиумной техникой, на которую, я надеюсь, будет скидка на юбилей War Thunder. в Тандер. В-третьих, полезная. И значит это, что прем-техника второго ранга и ниже сразу отсеивается. Ну и в-четвертых, она должна быть просто-напросто в той или иной мере играбельной. И поскольку топ-5 это как-то маловато, мы добавим туда еще очень очень-очень длинное исключение под названием Объект 120 с БРС 7.3. Вы просто посмотрите, вы, вы просто взгляньте здесь же просто брызжет уникальностью а все это из-за самого длинного ствола в игре Называть его можно еще каким-нибудь лазерганом, ибо с такой длиной ствола снаряд летит практически всегда по перекрестю. Но, одно большое но, как всегда, ставит на, на его играбельности большой и неподъемный крест. И кто играл на объекте 120, уже прекрасно понимает, о чем речь, это его броня. И проблема не в том, что у вас пробивают все, кому не лень, а в том самом клубе анонимных геев, которые после жесткого чапалаха от объекта садятся на вообще любой-любой самолет в игре, и пробывает вас прямо в крышу башни, где у нас 10 мм брони, а за ней экипаж и боеукладка. Именно из-за такой сильной зависимости объект с 20 остается вне топ-5. Но не упомянуть о нем, думаю, в таком-то топе, я просто не мог. Ну а на пятом месте у нас Т-20. Средний танк третьего ранга с БРМ 6.0. Единственный в своем роде. Да, он по сути похож на того же Т-385 на БРМ 5.7 советской ветки. Средняя броня, средняя подвижность и проблемы с пробитием при игре внизу списка. Тем не менее, более чем хорошо играется, хорошо фармит. Должен ли он быть на 6.0? Думаю, нет. Спрашивали кто-то мое мнение? Естественно, нет. Но если у вас есть желание его приобрести, вот вам ссылочка в правом верхнем углу экрана на полноценный обзор. На четвертом месте у нас мог бы оказаться Т-54Е1, ведь он реально уникален для американской ветки, но его броня, отсутствие стабилизатора, отсутствие УПС отсутствие дальномера и теплока ни о чем хорошем нам не шепчет, а дать за эту кучу пришлось бы 8500 голды. И делать мы этого естественно не будем. Вместо этой кучи на четвертое место попадает другая, но уже не куча, а кученька кучоночка Т-114, американская танкетка с БРС-7.3 и в наличии у нее имеется 106 мм безоткатка с автоматом заряжания на 3 снаряда плюс один в стволе. Самое жесткое то, что перезарядка внутри барабана происходит за 3,2 секунды. Но ну, а за взятку, естественно, двумя членами и нашей броней И, наверное, единственное, что мы танкуем, это мелкокалиберные пулеметы Даже крупнокалиберные в борт нас неплохо так берут. И означает это только то, что шанса на ошибку у нас вообще попросту нету, и весь ваш бой состоит из объездов, прорывов и рейдов по тылам. Найчкам я так и новшество лучше советовать не буду. Вместо этого вы можете приобрести себе, например, Ру-251, что я, собственно, и сделал в свое время. Ру-251 можно, наверное, описать как дальнего, дальнего родственника первого леопарда, как минимум из-за отсутствия брони и чего естественного урона. Играется ручка на 90 миллиметровых кумулях и сопровождается это всякими рикошетами, исчезновениями снарядов, затеканиями урона и последующим окрашиванием экипажа в желтый цвет. Так что даже в самой самой безопасной для вас ситуации ваш анальное кольцо будет сжато до предела, ибо надеяться на стабильный урон нет смысла, его попросту не будет. Ну а из плюсов можно выделить высокую скорость, возможность разведки и э, пушку, которая гнется. Тунчис, кстати, был понерфлен, так же как и Т-114. Если мне не изменять память, это произошло это даже в одном и том же обновлении. Т-114 был на 7.0, а оружка была на 6.7. И покупал я его, естественно, под э, немецкий сетап 6.7, то бишь под Тигра 2 и под э, вторую Пантеру. Спрашивал кто-либо меня, хочу ли этого или нет? Естественно, нет. Возместили ли мне моральный ущерб? Естественно нет. Тут и заткнись! Тем не менее, Тунчис все-таки интересный, оригинальный и очень даже загадочный. А почему загадочный? Да потому что только Бог знает, когда у нас пройдет урон. Это я вам как это изговорю На втором месте у нас Центурион. Адам, ты же сказал без клонов. Расслабьтесь, хейтеры, ведь речь идет о МК 5 Авре. И это один из тех танков, которые я бы с превеликим удовольствием приобрел в свой ангар. Сам танк, хотя это, наверное, больше похоже на мортиру, чем на танк, защищен даже динамической защитой. И чем еще? Отвалом. И вообще, на первый взгляд, можно подумать, что это просто какая-то крепость. Но нет, просто стреляете в погон башни и НЛД, например, и будет вам урон. Но его оригинальность заключается, конечно же, в пушке. 165-мм дрын, плюющийся хэш-фугасами. Масса взрывчатого вещества, который составляет, слушайте вниматочно, 16 килограмм. Шо? Сколько? хватило бы и 10, но у нас все 16 но есть конечно же одна загвоздочка для эффективного ведения огня из-за мерзкой баллистики нам придется сближаться с противником а перезарядка в 25 секунд практически не дает нам шанса выстрелить повторно, так как любой промах, любое попадание без уничтожения танка сопровождается чем естественно нашей гибелью но если сойдутся все звезды и вы все таки сможете попасть на расстоянии хотя бы 800 метров, ощущения будут то просто невероятные ну а первое место Честно говоря, я даже не понимаю, как такой танк мог улизнуть от моего взора. И вообще, я поначалу думал, что это какой-то акционный танк, потому что ну, он реально очень редкий в рандоме. Но нет, его, по сути, можно купить прямо всю минуту. По картинке, я думаю, вы уже поняли, что это Тур 3 Сделан он, насколько я помню, на базе Леопарда 1. Но отличий здесь просто колоссальное количество, начиная с внешних отличий, заканчивая самим вооружением. Но если мы говорим о броне, то она, так же, как и у Леопарда, попросту отсутствует. Но это же Вартандр! И лучшая броня это ее отсутствие И даже если камерный снаряд взведется Непосредственно в боевом отделении Это не значит, что мы все, мы умерли Мы повреждены, мы уничтожены Вовсе нет, ведь башня наша сделана в форме полусферы И все снаряды, которые никак не задевают нашу полусферу При пробитии Не наносят нам вообще никакого урона и, по сути, могут настолько обездвижить, например, выбив э, механика водителя. А тот экипаж, который остался в полусфере, неповрежденный, он остался более чем боеспособен. Но, если противник знает, что нам нужно стрелять в башню, то тогда покоимся с миром. Самыми опасными для нас с такой броней являются, конечно же, всякие БМПшки с автопутками. Но, мы для них... В свою очередь, так же опасны, как и они для нас. А все из-за чего? Из-за 30 миллиметровой автопушки. У которой, ну не так, конечно, уж много пробития. Но этого вполне хватает на всякие БМП, Андарда, Брэдли и все подобное. Ну а пушка, пушка. 105 мм кумуль, летящий с интервалом в 5 секунд. уж Поверьте, я ощущаю некое дежавю. Да, танк очень уязвим в районе башни, но та мощь, которую он несет, перевешивает все просто все его недостатки. И это именно тот танк, который я скорее всего буду брать во время скидок. Здесь у меня сомнений почти не осталось. Могу ли я советовать его вам? Скорее всего, да. Но если только вы набрали достаточно опыта в игре. Новичкам я его советовать лучше не буду. Ну и вот такой вот получился у нас топ уникальных танков. Если у вас есть какая-нибудь техника, о которой я ничего не сказал, но она, по-вашему мнению, точно должна быть в этом топе, хотя это невозможно, ведь топ составлял лучший контент-мейкер Сия Вартандер. Чего, блядь? В общем, если есть техника, которую я не упомянул, айда в комменты, там все обсудим. Ну и подписку с лайком, не забудьте, а то хули ты сюда пришел. Ну а на этом у меня все, благодарю всех за просмотр, за поддержку и до скорых встреч, камрады.